Что хотелось бы сказать? Пусть окончание какого-либо этапа. Окончание какого этапа... Окончание какого этапа в жизни всегда будет началом чего-то нового и большого.